Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой симпатичный и очень простой узор из столбиков без накида и цепочку воздушных петель. За счет этих цепочек узор смотрится рельефным, но не слишком объемным. В зависимости от толщины пряжи, подойдет и для свитеров, и для более тонких кофточек. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 4 петли. Для примера я набрала цепочку из 40 воздушных петель. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем одну воздушную петлю подъема. В ту, которую держим, вяжем столбик без накида. И в каждую следующую петлю вяжем по одному столбику без накида. Всего в этом ряду должно получиться 40 столбиков без накида плюс 1 петля подъема. Первый ряд готов. Приступаем ко второму. Разворачиваем вязание. Над первым столбиком вяжем одну воздушную петлю подъема. А начиная со второго, Столбики без накида в каждую петлю. В этом ряду и в каждом следующем всегда будет одна петля подъема плюс 39 столбиков без накида. Второй ряд готов. Точно так же вяжем третий. Одна воздушная петля подъема над первым столбиком. Начиная со второго, 39 столбиков без накида. Итак, основа в 3 ряда готова. Приступаем непосредственно к рисунку. Над первым столбиком одна петля подъема. Над вторым столбик без накида. Теперь набираем 14 воздушных петель. Эту цепочку привязываем к следующему третьему столбику столбиком без накида. То есть цепочка началась над вторым столбиком, а закончилась над третьим. Мы не пропускаем ни одного столбика. Вяжем еще три столбика без накида. И снова набираем цепочку из 14 воздушных петель. Не пропуская петли, привязываем ее к следующему столбику столбиком без накида. Еще три столбика. И после них вяжется очередная цепочка воздушных. В конце этого ряда, когда набрана последняя цепочка, должно остаться две непровязанных петли. Вяжем столбик без накида над столбиком и крайний столбик без накида над воздушной петлей подъема предыдущего ряда. Мы всегда заканчиваем такой ряд двумя столбиками. А начинаем одной воздушной и столбиком. Разворачиваем вязание. Следующие три ряда вяжется петля в петлю. Одна воздушная петля подъема над первым столбиком. Столбик над вторым столбиком, из которого выходит цепочка. Теперь цепочку отгибаем, чтобы она нам не мешала. И провяжем следующие 4 столбика столбиками без накида. То есть в этом ряду у нас также одна петля подъема плюс 39 столбиков без накида. Количество петель не меняется. Отгибаем вторую цепочку и вяжем 4 столбика без накида. Отгибаем третью и продолжаем вязать. Заканчиваем ряд. Вяжем столбик без накида над столбиком и крайний столбик без накида над воздушной петлей подъема. С изнаночной стороны у нас формируется сплошное полотно. А на лице остаются вот такие петельки. Свяжем еще два таких же ряда. Одна петля подъема и 39 столбиков без накида. Это был второй ряд над рядом с петельками. И еще один третий ряд. Одна воздушная плюс 39 столбиков без накида. В конце ряда через воздушную мы вытягиваем ниточку, но не провязываем столбик до конца, так как вводим нить другого цвета. Протягиваем ее через эти две петельки и вяжем одну петлю подъема. Снова будем вязать ряд с цепочками. Над вторым столбиком столбик без накида четырнадцать воздушных петель без пропуска. В следующий третий столбик вяжем столбик без накида. И еще три столбика. В дальнейшем мы будем собирать наш узор вот таким образом. Верхние петельки продевать в нижние. Я довязала до конца ряда и для наглядности собрала рисунок. Но делать этого на этом этапе нет необходимости. Полностью мы соберем его в конце. Разворачиваем и за белыми петельками свяжем 3 ряда из 1 воздушной и 39 столбиков без накида. Также отгибаем цепочки на лицевую сторону и провязываем все четверки столбиков. Я связала над цепочками 3 ряда столбиком без накида. Белая нить с одного бока, а розовая осталась с другого. Поскольку я вяжу образец, нить я резать не буду. Просто проложу ее вдоль края вязания. Одна воздушная. Столбик без накида. И цепочка из четырнадцати воздушных петель четыре столбика без накида. Верхнюю цепочку будем продевать в нижнюю. Так вяжем каждые 4 ряда одного цвета. Один с цепочками и 3 из столбиков без накида. Итак, я связала небольшой образец. Пока петельки в беспорядке, но сейчас мы их соберем в единый узор. Так собираем и все остальные ряды. Все готово, сейчас будем довязывать. Чтобы натяжение цепочек было одинаковым, цепочки последнего ряда я советую вам связать на 2 петельки короче, не по 14, а по 12 штук. Так как привязывать их мы будем к третьему ряду столбиков без накида того же цвета, а не собирать с дальнейшим узором. Итак, в крайнем ряду набираем одну воздушную петлю подъема. Столбик без накида в следующую петлю. Поддеваем нашу цепочку. И столбик без накида в третью петлю. Дальше три столбика без накида. Подхватываем следующую цепочку и вяжем столбик без накида. Еще три столбика без накида. И так закрепляем все наши цепочки. Вот так выглядит рисунок после сборки. Эти цепочки по 12 петель, поэтому натяжение в них такое же, как в предыдущих рядах. Я вязала 3 ряда столбиком без накида после ряда с цепочками и цепочки по 14 воздушных петель. Если вязать по два ряда после цепочек, то их нужно делать немного короче, по 12 петель. Также рисунок можно распределить по полотну реже и использовать любое количество цветов. Еще можно менять нить в ряду следующим за рядом с цепочками. Тогда цепочки одного цвета будут расположены на заднем фоне другого цвета. Здесь я для примера связала основание из столбиков без накида, но вы можете заменить его резинкой любой ширины, если фасон кофточки или свитера это предполагает. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!